Вот тоже улов синеножки вчера нарезала. Какие красивые. Ну, кто-то уже кушал. Вот синеножечка. Это, это там, где сородичи, сородичи были, жили. Там нашла. И там еще дальше немножко у соседки под этим под грушей на улице ну, и вот такой расклад так, а сейчас пойду туда коллегу коллегу с, с Яном засниму там поле где я выбираю грибы и грибы засниму вот я здесь у Олега с Яном на участке вон яблонька вот здесь под яблоней, под орешником, под дубом собираю грибочки. Сейчас покажу. Вот тут вот, видите. Так, ну, выбираю. Там он беленький. Это то ли рядовка, то ли, я даже не знаю, что это такое брала вот они тоже тут вчера не стала кровать а вот тут вот. а сегодня думаю посрезаю вот они видите как прям целыми горстями как говорится ну, это у нас эти так, вот. Сейчас туда дальше зайдем. И там. Ну, так, один, два. Где-то и дальше нахожу. Ага. Ой. Там цветочек растет. Тоже белеется. Там белеется. Ну, вот это вот а потом посрезаю и потом приду домой засниму урожай. Ну пока. Так, вот набрала тут грибочков, но это еще не все. Та принесла, думаю намочу, замочу. Так, а вот это грибочки, что-то этот Антош, ты говорил, что это за грибы такие? Вот. Так, вот такие вот они. Вот. Так. Вот тут столько много. Сейчас пойду еще есть. Еще есть. Сейчас. Так, пошла еще собирать. Так. Ну и вот еще оборвала. Еще столько. Много. Воду уже залила. Так, это у нас поддубник он там растут. В общем, разные тут. Вот такой. Разные, разные. Это, это вот тоже какой-то. Антоша будет мне рассказывать, что я за грибы на, на, срезала. Потом Ян выпустит в эфир. Я ж в этом деле нет. Яна прошу. Ян у меня потом мои все видео отправляет. А я как-то получилась раз укинуть там, где соратники. И все. А я потом забыла. Не то, что забыла. Просто я в них редко... Пройду телефон им отдала, и тут вот день бежит так, что не успеешь оглянуться. Вот сейчас уже, уже час времени, вот. А что, вот это пособирала грибы, Сережа перемыла одну, поставила вариться. А теперь второе сейчас это. Так, хорошо, все. Пока-пока. Здравия всем здравым, на пороге здравости, тепла, радости. Круголетие, полетие, вселетьим, с продолжительностью светового дня, летним. Всем, всем, все, что желаете, чтобы начало сбываться. Я сегодня тут на участке опять грибочки сейчас буду срезать. Вот, ленте прям тут сразу на дорожке вот тут такие вот вот так Вон они. Вон они. рядовочка да тут есть и эти вот тут же ждуб поддубники есть и хорошо потихоньку Помаленьку. Срезаем. В морозилку что Кушаем. Вот. Видите, прям. Прям-прям-прям. Вот это вот. Сейчас начну срезать. Вот тут опять яблонька. Вот дубочек. Вот листики. Видите, уже пожелтели. Вот так вот. Здесь малина у нас ежевика там есть кустики два дубочки он маленькие и вот это здесь растут грибочки так потом насобираю я вчера понасобирала вот это кучи хвыза лежат я немножко поподнимала а там с краю грибочки Грибочки вот тут положили полить потом. Ну, грибочки вот насобирала. Вот тут на дорожке. Вот тоже, видите, вот срезала. Вот срезанные. Прям на дорожке здесь растут. Так я поубирала. Ну, тут тоже. нет вот. Тоже, видите? он вот срезала. Тоже на дорожке прям растут. Хорошо. Пока-пока. Так, вот мы сегодня купили на рынке. Гляньте, какой лук. Это, нет, упала, это кэнди называется сладкий лук. Ну, это, видите, еще эти самые кабачки вот люди посрывали. Свеженькие кушаем. Так, вот помидоры. Два яблочка нашла там на участке, где мы Рядом с домом, с нашим. Вот Сережа перебрал помидорчики. Где первую очередь берем? Где этот на еду возьмем? Вот сегодня ступились. Вот такой лучок. Так, это вот перец. Сережа повесил сушиться. Помните, на стенке висело? А теперь надо повесить на солнце, потому что, чтобы подсыхал. Значит порежем Тима спит Вот Сережа моет грибочки Я насобирала Почистили вот уже а вот, Уже почистили А вот тоже уже. размокает Это я вчера собрала Раз, пом помыли. А это сегодня я собрала Тут вот много Маленькие. Поддубников Вот они Вот они поддубнички ну и сыроежки, и рядовка Все Здесь тоже все есть Вот даже печерица Как я ее называю Шампиньоны у себя тут срезала И там рядовочка ну, В общем, все Все-все Собираем Тавали на участке Так Вот, а это Орехи Высыхает, видите, солнышко сегодня И они Сохнут у нас На солнце Сегодня у нас 15 -е. Актюня Актюня 2022 И вот такие у нас Новости Так Вот ветер колышет деревья Ветерок, небеса чистые, небеса чистые, чистые, пречистые. Вот солнышко там светит. Шабаш темных сил сегодня разогнали. Все будет хорошо. У нас круголетие-полетие. Вселетьем, с продолжительностью светового дня, летним. Вот, тепло, хорошо на солнышко светит. Ну, а сегодня ночью утром шли на рынок и не был на этом, на почве, на траве, на крышах видно, потому что стекало с крыш, так что никак не дают, чтобы... Было этот. Ну, днем хорошо. А ночью вот виноградик подспевает. А ну, все хорошо. Переборем. Перемога все равно за нами. Всем. Всем родным соратникам, сородичам, сородичкам. Всем здоровья, здоровья и палетие круголетия, вселетием Все, кто? Лёшкины, Антошкины, Игоряши, Мишани все смотрю видео. Ну, а мои видео Яну это самое запускает и видите. Так что всех просматриваю. Антон за грибы говорит, какие грибы, как называются. Ну, в общем, молодцы всех. Люблю, обнимаю крепко-крепко. Всем здоровья, всем-всем сородичам, соратникам. И тепла, добра, правды, блага, радости, веселья, счастья. Всего-всего, чего желаете. Я вам всем посылаю свой посыл. И... Всего хорошего. Пока-пока. Здравия всем здравыми на пороге здравости, тепла, света, справедливости, круголетия, полетия, все летие. С продолжительностью светового дня, летним. Вот грибочки, что получилось у меня. Достала вчера с морозилки. Позавчера с морозилки достала. На ночь, вечером на ночь положила. Они не размерзлись. Вчера целый день размерзались. Я туда нас кинула специи разных. И положила Лимончики. У меня резанные лимончики. И туда и они целую ночь лежали как бы у меня специями и с лимонами настаивались. А сейчас вот лука порезала, маслечко, и все готово к употреблению. Вкуснотище, вкуснотище. Вот масло, видите, какое я покупаю на рынке. О, а вот редька, ну я показывала вот редьку какую белую сейчас мы... Сейчас мы речку. Лук. Так, все хорошо. Вот Тима тут. Ну, опять вот. У нас орехи вот сохнут. Орехи сохнут у нас тут на солнышке. Так, я сам встала. Сейчас все прикрыла. Ой, прикрыла это. Вот тут помидорчики отобрали. Сейчас помоем кушать. Хорошо, все, ветерочек маленький подувает. А так, солнышко у нас, солнышко светит. Все хорошо. Небеса чистые, там дальше летают летчики. Так, все, пока-пока.